С давних времен человеку угрожали опасные природные явления – землетрясения, наводнения, ураганы и многие другие стихийные бедствия. С развитием цивилизации и появлением промышленных технологий появились новые источники чрезвычайных ситуаций – техногенные, возникающие вследствие аварий на химические и радиационно опасных объектах, гидротехнических сооружениях и иных предприятиях, использующих потенциально опасные вещества и технологии. После разработки оружия массового поражения опасности военного характера стали носить глобальный характер, но даже при использовании обычных средств поражения потери среди мирного населения в последние столетия сильно возросли как в процентном исчислении, так и в абсолютных цифрах. Определение. Чрезвычайная ситуация –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 Неудивительно, что одной из важнейших задач государства становится защита населения от чрезвычайных ситуаций и от опасности военного времени. Для этого в нашей стране организована и функционирует Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кратко называемая РСЧС, и система гражданской обороны, которая пронизывает всю структуру государства от правительства до отдельных предприятий. Определение. РСЧС ⁇ объединение органов управления, силы средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Организации, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Определение. Гражданская оборона. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноденного характера. Управление, координацию, контроль и в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет МЧС России. МЧС располагает значительными силами, средствами и резервами, которые позволяют успешно проводить весьма масштабные операции по спасению пострадавшего населения и по восстановлению систем первоочередного жизнеобеспечения. Их показывают и обсуждают по телевидению, в прессе, в интернете. Но операции эти носят экстренный характер, и проводится, когда предотвратить чрезвычайные ситуации уже нельзя. Однако подавляющее большинство мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, по подготовке к действиям при возможном возникновении и по снижению ущерба от них, остаются, как правило, за кадром, не привлекая общественного внимания. Эти мероприятия осуществляются непрерывно и заблаговременно органами исполнительной власти органами местного самоуправления и отдельными организациями. Создаются необходимые силы, средства, резервы, осуществляется прогнозирование возможной обстановки, принимаются различные превентивные меры организационного, инженерного, социального характера и многое другое. Однако все это может оказаться безрезультатным, если население не будет участвовать в обеспечении собственной безопасности. Поэтому права и обязанности в этой сфере имеются у каждого гражданина нашей страны и закреплены законодательно. В частности, каждый гражданин имеет право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В соответствии с планами действий по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций, используют средства коллективной индивидуальной защиты и другое имущество, предназначены для защиты от чрезвычайных ситуаций, на медицинское обслуживание, компенсации, социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций. В то же время граждане обязаны выполнять установленные правила поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, Принимать участие в проведении мероприятий по гражданской обороне и оказывать содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в области гражданской обороны. Проходить подготовку в области гражданской обороны, изучать основные способы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила пользования коллективными индивидуальными средствами защиты – Постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки, соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной технологической дисциплины, требования экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Усложнение современного производства, повышение энерговооруженности, применение в различных технологических процессах опасных веществ, увеличение интенсивности производства повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций. В некоторых случаях аварии приобретают характер катастроф и приводят к развитию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, затрагивающих обширные территории и проживающие на них население. Определение. Авария ⁇ опасное техногенное происшествие, создающее на объекте определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, является катастрофой. При всем разнообразии промышленные аварии подразделяются на следующие. Радиационная авария – авария, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ или ионизирующих излучений. Химическая авария – авария, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ. Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных для человека окружающей среды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 К возникновению аварии, катастрофы или чрезвычайной ситуации техногенного характера могут привести различные причины, в том числе отступление от требований проектной технологической документации, нарушение регламента ремонтных работ, неудовлетворительное техническое состояние оборудования, неэффективность производственного контроля, неосторожные или несанкционированные действия исполнителя работ, Неправильная организация производства работ. Кроме того, коварии могут привести неправильные действия или наоборот бездействие, связанные с организацией труда, с нарушением правил внутреннего трудового распорядка, правил безопасного проведения работ, норм, правил, инструкций, методик и других требований в области промышленной безопасности. К или катастрофе может привести отсутствие должного контроля в том числе со стороны самого работника, за физическими и нервно-психическими перегрузками. Для каждого рабочего места в соответствии с его спецификой существуют инструкции, строгое соблюдение которых позволяет избежать аварийных ситуаций на данном объекте. Рассмотрим несколько реальных примеров, когда действия или бездействие работников привели к авариям, катастрофам и развитию чрезвычайной ситуации. Пример первый. 14 ноября 2012 года в городе Березняки на заводе Ависма в результате выброса парогазовой смеси от отравления погибли три человека и более 20 пострадало. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Суд признал виновными двух рабочих, обслуживающих производственные печи, нарушение требований рабочей инструкции, инструкции по охране труда, правил безопасности при производстве губчатого титана и титановых порошков. Причиной аварии стало нарушение порядка чистки газохода. О возникших трудностях вопреки регламенту виновные не сообщили начальнику смены. Пример второй. Авария на шахте Ульяновская, произошедшая 19 марта 2007 года, унесла жизни 110 человек. Расследование показало, что причиной аварии стало скопление метана, датчики контроля которого были несанкционированно перенастроены на меньшие показатели. Газ воспламенился из-за короткого замыкания электрокабеля. К ответственности привлечены начальник смены, механик участка вентиляции и техника безопасности, бригадир и электрослесарь. Можно привести еще много примеров такого рода, но вывод один. Всегда необходимо помнить, что все инструкции, нормы и правила, как говорится, написаны кровью, и любые действия, выходящие за рамки этих документов, могут привести к аварии, катастрофе и чрезвычайной ситуации. При этом следует учитывать, что служебная зависимость не является оправданием ни с точки зрения закона, ни с позиции морали. Это разве что смягчающее обстоятельство. Аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии могут стать источниками техноденных чрезвычайных ситуаций. Как правило, опасность чрезвычайных ситуаций техноденного характера для населения и территорий возникает. Во-первых, при авариях на опасных объектах, где используется, производится, перерабатывается, хранятся и транспортируется, пожары, взрывы опасны опасные химические, радиоактивные и биологические вещества. Во-вторых, при авариях, на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, обеспечивающих жизнедеятельность людей. Это прекращение обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затопление живых массивов, выход из строя систем канализации и очистки сточных вод. На территории любого региона могут располагаться ядерно-радиационно-химические и биологически опасные объекты, газы и нефтепроводы, пожары- и взрывоопасные объекты, гидротехнические сооружения и другие потенциально опасные объекты. Аварии на химически опасных объектах с выбросом опасных веществ могут привести к массовому поражению людей и загрязнению окружающей среды. Характер поражений и характеристики зоны заражения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 При грамотных действиях поражение людей носит единичный характер. К пожары и взрывоопасным объектам относятся многие предприятия химической, нефтегазоперерабатывающей, целлюозно-бумажной, лакокрасочной промышленности, предприятия, использующие газы и нефтепродукты в качестве сырья или энергоносителей, топливозаправочные станции, а также объекты, где может образовываться угольная и древесная пыль, где производится сахарная пудра, мукомольное предприятия, лесопильное и древообрабатывающее производство. Наиболее опасные пожары и взрывы происходят на предприятиях нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей промышленности. При этом происходит разрушение и уничтожение зданий и сооружений, гибель людей, могут возникнуть и вторичные источники чрезвычайных ситуаций. Гидротехнических сооружений на территории России насчитывается около 30 тысяч. Разрушение гидротехнических сооружений на крупных водохранилищах может привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, множества городов и сел. В мире наибольшее количество погибших от аварий на объектах промышленности и энергетики приходится именно на разрушение плотин.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 Также чрезвычайную ситуацию могут вызвать затруднения в работе транспорта в зимний период. Источниками природных чрезвычайных ситуаций являются опасные природные явления и процессы – геологические, гидроводические, метеорологические. К опасным геологическим процессам относятся землетрясения, вулканические извержения, оповзни обвалы, карсты, просадки в лесовых грунтах,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 В нашей стране наиболее сейсмоопасными зонами являются Камчатка и Курилы, Сахалин, затем Прибайкалье, Саяны, Алтай и Кавказ. Активно действующие вулканы в России имеются на Камчатке и Курильских островах, но и в некоторых других регионах есть вулканы, которые считаются спящими, то есть известны их извершения в исторические времена. Вероятность их пробуждения полностью исключить нельзя.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 деятельности поверхностных и подземных вод. Карст – это процесс, связанный с повышенной растворимостью горных пород в условиях активной циркуляции подземных вод, с образованием подземных полостей, поверхностных воронок, провалов, оседаний. К опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся наводнение, половодье, паводок, подтопление, штормовой нагон воды, затор, зажор, русловая эрозия, цунами, сель, снежная лавина. Затопление территории в результате половодий, и паводков, зажоров и заторов льда характерно почти для всех регионов России. Затопление населенных территорий становится стихийным бедствием, наводнением. Повреждаются здания и сооружения, происходит загрязнение почв, грунтов и воды, нарушается работа транспорта и другие условия жизнедеятельности людей. Причиной этого стихийного бедствия часто становится застройка поймы, водоохранных зон и замусоренность русла реки. Лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор. Сходы снежных лавин происходят во всех горных регионах России. Сель – это стремительный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающие в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен. Цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях. Высота крупных волн у побережья достигает от 5 до 20 метров, иногда доходит до 40 метров. В России цунами наблюдается в основном на дальневосточном побережье.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 вызывают повреждение линий связи и электропередач, образуют снежные заносы. Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. К ним относятся лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары. Ежегодно возникает более 10 тысяч очагов природных пожаров. Больше всего природных пожаров возникает на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, но опасность переходов природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики высока и на многих территориях Европейской части России. Источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений. Количество таких чрезвычайных ситуаций из года в год подвержено сильным колебаниям. Их возникновению способствует скучное проживание населения в городах, массовое трансграничное перемещение людей и продуктов сельского хозяйства в современном мире. К основным опасностям военного характера в первую очередь относятся непосредственные воздействия оружия. До традиционных видов оружия характерно фугасное, осколочное и зажигательные воздействия, травматические и термические поражения, но нельзя исключить возможность применения противником оружия массового поражения, ядерного, химического и биологического. Во-вторых, воздействие вторичных факторов поражения, возникающих в результате разрушения различных сооружений, особенно радиационно-химически, биологически, гидродинамические, пожара взрывоопасных объектов. И в-третьих, это опасности, вызванные нарушением среды обитания человека, потери жилищ, нарушение работы сети инженерно-технического обеспечения, перебои в продовольственном собжении, отсутствие возможности оказания квалифицированной медицинской помощи и так т.д. Определение. Защита населения от воздействия средств нападения противника, Комплекс мероприятий гражданской обороны по предотвращению или уменьшению потерь населения от воздействия средств нападения противника. Определение. Защищенность в чрезвычайных ситуациях ⁇ состояние, при котором опасность в чрезвычайных ситуациях для населения, объектов экономики и окружающей среды отсутствует, снижена соответствующими мероприятиями или предельно снижены негативные последствия возникновения потенциальных опасностей в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по защите при возникновении чрезвычайных ситуаций при военных конфликтах проводятся по следующим основным направлениям. Эвакуация, инженерная защита, радиационная химическая защита, медицинская защита, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Эвакуация является основным способом защиты при крупных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Применяется также для защиты населения крупных населенных пунктов в военное время. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Упреждающая или заблаговременная эвакуация проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. Экстренная, безотлагательная эвакуация осуществляется при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации. Как правило, эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно, но в некоторых случаях эвакуация может проводиться и в оперативном порядке в зависимости от реально складывающейся обстановки.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 а также повышение устойчивости функционирования жизненно важных объектов социального и производственного назначения. Для защиты населения и территории от возможных чрезвычайных ситуаций проводятся и другие заблаговременные инженерно-технические мероприятия, например, противоселевые, противопожарные, лавинно-защитные и так далее Радиационная и химическая защита имеет целью предотвращение или максимальное снижение потерь в условиях радиоактивного и химического заражения. Мероприятия радиационной и химической защиты включают применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинских средств защиты, радиационную и химическую разведку и контроль, выбор и соблюдение режимов поведения людей в условиях радиоактивного и химического заражения, санитарную обработку людей и обеззараживание участков местности, дорог, объектов, зданий и сооружений. Мероприятия медицинской защиты, в частности, относятся создание силы и средств медицинской службы и поддержание их готовности к действиям по предназначению. Контроль продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и водоисточников. Проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Комплекс аварийно-спасательных работ направлен на поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма. Неотложные работы обеспечивают блокирование, локализацию или нейтрализацию источников опасности, снижение интенсивности, ограничение распространения и устранения действий на людей поражающих факторов до уровней, позволяющих эффективно применить другие мероприятия защиты. Перечисленные и другие конкретные мероприятия планируются заблаговременно органами власти всех уровней и отдельными организациями. При этом создаются необходимые запасы и резервы, обеспечивается постоянная готовность необходимых сил и средств,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 К числу планируемых мероприятий могут относиться приведение в готовность системы связи и оповещения гражданской обороны, приведение в готовность защитных сооружений, ускоренное завершение их строительства, до оборудования под укрытие подвальных и других заглубленных сооружений, строительство быстровозводимых и простейших укрытий, снижение запасов опасных веществ до минимальных размеров, обеспечивающих технологический процессы световая и другие виды маскировки, усиление охраны и противопожарной защиты, введение в действие планов комплексной маскировки городов, повышение устойчивости функционирования объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения, выдача средств индивидуальной защиты, изготовление простейших средств индивидуальной защиты, перевод на круглосуточное дежурство постов радиационного и химического наблюдения, Развертывание медицинских пунктов и санитарных постов, защита запасов имущества гражданской обороны и источников водоснабжения, безаварийная остановка промышленных предприятий, прекращающих работу в военное время. Развертывание сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки и высадки, приведение транспорта в готовность, вывоз безопасные районы документов, материальных и культурных ценностей.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 защите населения. Определение. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Предупредительный сигнал оповещения внимания всем, то есть завывания сирен, Применяется для оповещения как в условиях войны, так и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное время. Сигнал может дублироваться прерывистыми гудками на транспорте, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов и других звуковых средств. После подачи сигнала внимания всем по существующим средствам радио- и телевещания передается речевая информация, состоящая, как правило, из экстренного сообщения и дополнительной разъясняющей информации. Речевая информация может также передаваться или дублироваться автомобилями, оснащенными громкоговорителями. Современная система оповещения и информирования предполагает также отображение предупреждающей учебной и другой информации на электронных табло местах массового пребывания людей и на мобильных устройствах типа телефонов, смартфонов в виде SMS и ММС-сообщений бегущие строки и так далее. Организация системы оповещения предусматривает заблаговременную подготовку органами РСЧС вариантов экстренных сообщений на каждый возможный случай чрезвычайной ситуации. При этом заранее моделируются возможные стихийные бедствия, аварии катастрофы с учетом специфических местных условий. На период ведения военных действий, как правило, предусматриваются четыре варианта оповещения. Воздушная тревога, отбой воздушной тревоги, химическая тревога, радиационная опасность. Например, оповещение о воздушной тревоге осуществляется при возникновении непосредственной угрозы воздушного нападения противника и означает, что удар может последовать в ближайшее время. Вначале подается предупредительный сигнал внимания всем!». Затем по радиотрансляционной сети в течение 2-3 минут Передается экстренная информация, внимание, внимание, воздушная тревога, воздушная тревога. Отключите оборудование, возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас воды, проследуйте закрепленное защитное сооружение гражданской обороны, соблюдайте спокойствие и порядок. Локальные системы оповещения создаются для оперативного оповещения персонала и населения об авариях на ядерно-радиационно опасных объектах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 и немедленно задействовать систему оповещения. Первоначально включаются сирены объекта и велеслежащего живого массива, звук которых означает сигнал «Внимание всем». Затем следует экстренное сообщение, поясняющее порядок действий в создавшейся обстановке. При получении сигнала «Внимание всем» внимательно прослушайте сообщение о факте и характере чрезвычайной ситуации передаваемые по сетям радиотелевещания. Если речевая информация передается и по радиотрансляционной сети предприятия, то руководствоваться следует именно ей, так как она учитывает особенности обстановки на данном конкретном объекте. Например, действия персонала больниц, школ, детских садов должны быть направлены не только на самозащиту, но и на защиту своих подопечных,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 Работники принимают участие в проводящихся аварийных и других неотложных работах. В случае получения информации о химической опасности, при наличии надеваются средства индивидуальной защиты, проводятся укрытия в убежище гражданской обороны. В помещениях отключаются вентиляционные системы и кондиционеры, закрываются и герметизируются окна и двери. Для повышения дерметичности помещений необходимо заделать все трещины и щели в окнах, дверях и дверных коробках, закрыть отдушины, вытяжки, задвижки, при этом целесообразно использовать липкую полимерную ленту. Из помещений не выходить. Если это возможно по условиям обстановки, то организуется выход персонала и посетителей из зоны заражения. Выходить из зоны заражения следует перпендикулярно направлению ветра, не менее чем на 1,5-2 км. В экстренных случаях для защиты органов дыхания можно использовать плотную многослойную ткань, полотенце и шарфы, увлажненные водой или нейтрализующими растворами в зависимости от опасного вещества. Например, при угрозе поражения аммиаком 2-5% раствор лимонной кислоты, а при угрозе поражения хлором раствор пищевой соды. В случае получения работниками сигнала «Внимание всем!» с информацией о радиационной опасности следует надеть респираторы, ватно-марлевые повязки, а при их отсутствии закрыть органы дыхания платком или одеждой и проследовать закрытые помещения. Отключаются вентиляционные системы и кондиционеры, проводится герметизация помещений, создается запас воды в герметичной таре.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 и возможность эвакуации персонала объекта и порядок дальнейших действий. Выход из защитных сооружений гражданской обороны и других загерметизированных помещений разрешается только по распоряжению местных органов гражданской обороны. В случае получения сигнала внимания всем с информацией об угрозе катастрофического затопления проводится срочная эвакуация персонала и наиболее ценного имущества, документации, безопасные места –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 Для защиты человека в условиях химического, радиационного и биологического заражения используются средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Определение. Средства индивидуальной защиты гражданской обороны, предмет или группа предметов, предназначенных для защиты человека или животного от радиоактивных, отравляющих и аварийно-химически опасных веществ, бактериальных биологических средств цветового и теплового излучения. Средства защиты органов дыхания подразделяются на фильтрующие и изолирующие. Изолирующие средства защиты органов дыхания снабжаются источниками чистого воздуха или кислорода в виде баллонов сжатым воздухом или химических федеративных патронов, либо воздух поступает с некоторого расстояния с помощью насоса или воздуходувки. Изолирующие средства используются при очень высокой концентрации опасных веществ или при низком содержании кислорода в воздухе, а также если вид опасного вещества неизвестен. Для использования автономных изолирующих средств, как правило, требуется специальная подготовка. Наибольшее распространение получили фильтрующие средства защиты органов дыхания. Их принцип действия основан на очистке вдыхаемого воздуха от различных примесей с помощью специальных фильтров. Следует помнить, что время защитного действия фильтров ограничено. Чаще всего используются гражданские фильтрующие противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7В. Эти противогазы надежно защищают от многих отравляющих и других опасных веществ. Лицевые части противогазов изготавливают трех ростов.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 Осматривая лицевую часть, следует удостовериться в том, что рост лицевой части и положение упоров лямок соответствует требованиям. Затем проверяется целостность, обращая внимание на крепление стекол очкового узла. Осматривается клапанная коробка. Клапаны не должны быть покороблены, засорены или порваны. На фильтрующей поглощающей коробке не должно быть вмятин, ржавчины, проколов и иных повреждений. Обращается внимание также на то, что в коробке не пересыпались зерна поглотителя. Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть снаружи и внутри влажной ветошью. Бывшая в употреблении лицевая часть протирается дезинфицирующим раствором. Продуть узлы вдоха и выдоха. С поглощающие коробки снять заглушки. Коробка винчивается до отказа в патрубок.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 При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Респираторы представляют собой облегченные средства защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Они получили широкое распространение в различных отраслях промышленности. Респираторы делятся на два типа. Первый – это респираторы однократного применения, у которых полумазка и фильтрующий элемент одновременно служат лицевой частью.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 В надетом виде они обеспечивают значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов. Используют их в комплексе с противогазами. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение или при возникновении угрозы радиационного или химического заражения развертывается пункт выдачи средств индивидуальной защиты. На пункте выдачи средств защиты проводят необходимые обмеры, подбирают по размерам и выдают средства защиты, инструктируют по подгонке и подготовке их к работе. Для защиты органов дыхания при отсутствии средств защиты, изготовленных промышленностью, можно самостоятельно изготовить простейшие средства защиты, противопыльную тканевую маску ПТМ и ватно-марливую повязку. Противопыльная тканевая маска предназначена для защиты органов дыхания, лица и глаз, от радиоактивной пыли и в некоторой степени аэрозолей. Изготавливается маска из ткани по специальным выкрикам 7 размеров в зависимости от высоты лица. Маска может использоваться многократно после тщательной стирки. Гораздо проще изготовление ватно-марлевой повязки. Берут кусок марли размером примерно 100 на 50 сантиметров.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 Для этого вместо ваты укладывают не менее 5-6 слоев марли. Ватно-марлевая повязка применяется однократно, после использования она уничтожается. Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы был хорошо закрыт рот и нос. Завязки завязывают на затылке. Для защиты глаз можно использовать противопыльные очки. Ватно-марлевая повязка хорошо защищает от радиоактивной пыли. Для усиления защитных свойств при задымлении ватно-марлевая повязка может увлажняться водой. При угрозе поражения аммиаком применяется слабый раствор лимонной кислоты, а для нейтрализации хлора используют раствор соды. В качестве простейших средств защиты кожи человека могут быть использованы прежде всего производственная одежда: куртки, брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, шитые из брезента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 или тканей, покрытой полимерной пленкой. Защиту могут обеспечить также и зимние вещи. Пальто из грубого сукна или драпа, ватники, дубленки, кожаные пальто. Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапади промышленного или бытового назначения, резиновые боты, галоши. Резиновые изделия способны не пропускать капельно-жидкие отравляющие вещества до 3-6 часов. Для укрытия групп людей применяются средства коллективной защиты. Это специально построенные защитные сооружения гражданской обороны, приспособленные заглубленные подземные помещения и сооружения, а также простейшие укрытия. Определение. Защитные сооружения гражданской обороны – сооружения, предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны подразделяются на убежище, укрытие и противорадиационные укрытие. Убежище обеспечивает защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно-химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре. Убежье характеризуется наличием прочных стен, перекрытий и дверей, наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. Все это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течение нескольких суток. Не менее надежным делаются входы и выходы, а на случай их завала устраиваются аварийные выходы, лазы. Входы оснащаются защитно-герметическими дверьми. Укрытие – это защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражение обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций выше расположенных этажей зданий. Противорадиационные укрытия обеспечивают защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускающие непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нескольких суток. В качестве простейших укрытий используются щели, блиндажи, а также подвалы, погреба, внутренние помещения зданий.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 и приспособление заглубленных и подземных помещений. Места расположения убежища и укрытий указываются специальными знаками. Заполнение защитных сооружений осуществляется по сигналам гражданской обороны. Укрываемые пребывают со средствами индивидуальной защиты, одежды и запасом продовольствия. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и воспламеняющиеся вещества.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 Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища, соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь больным, инвалидам и детям. Запрещается прикасаться к электрооборудованию, баллонам с сжатым воздухом и кислородом, входить в помещение, где установлены дизельные электростанции и фильтровентиляционный агрегат. Запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу, Самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитные герметичные двери, а также сжигать керосиновые лампы, свечи, фонари. Аварийные источники освещения применяются только с разрешения коменданта. В случае проникновения вместе с воздухом опасных веществ, укрываемые немедленно должны надеть средства защиты органов дыхания. В случае масштабных чрезвычайных ситуаций, а также в районах возможного введения боевых действий, часто единственным эффективным способом защиты является эвакуация. К эвакуационным мероприятиям приходится прибегать при авариях на атомных электростанциях, при выбросах ядовитых и вредных веществ, при крупных природных пожарах. В военное время эвакуация позволяет снизить плотность населения городов, отдалить население от наиболее вероятных объектов нападения противника и тем самым существенно снизить потери населения. Определение. Эвакуация населения по планам гражданской обороны, комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу с территории городов и иных населенных пунктов, отнесенных группам по гражданской обороне, гражданского персонала организаций, переносящих свою деятельность в загородную зону или прекращающих ее в военное время, нетрудоспособного и незанятого в производстве населения, а также населения, проживающего в зонах возможного катастрофического затопления. В военное время, помимо собственной эвакуации, проводится рассредоточение. Это размещение в ближайших районах загородной зоны работников объектов, производственную деятельность которых будет продолжаться, и неработающих членов их семей. Рассредоточению подлежат рабочие и служащие уникальных специализированных объектов, важнейших предприятий обеспечения городского хозяйства и органов власти. Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по территориальному и производственному принципу. По производственному принципу проводится рассредоточение работников объектов, продолжающих свою работу в военное время. По производственному принципу эвакуируются также больницы, детские и образовательные учреждения и некоторые другие организации, продолжающие работу в загородной зоне. Эвакуация остального населения, нетрудоспособного и незанятого в производстве, проводится должностными лицами органов местного самоуправления по территориальному принципу. Эвакуируемое население размещается в общественных и административных зданиях, санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях, живых домах, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности. Помимо населения, эвакуации подлежат материальные и культурные ценности. Определение. Эвакуация населения в мирное время – это комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения. Безопасных вне зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, районах или местах. Особенности проведения эвакуации в мирное время определяются характером источника чрезвычайной ситуации, пространственно временными характеристиками воздействия поражающих факторов, численностью и охватом эвакуируемого населения, временем и срочностью проведения эвакуации эвакуация населения материальных и культурных ценностей в безопасные районы планируется заблаговременно в мирное время. В органах власти и на предприятиях разрабатываются взаимоувязанные планы эвакуации, включающие маршруты движения, графики вывоза и вывода, перечни эвакуируемых материальных и культурных ценностей, районы размещения, обеспечение транспортными средствами, средствами индивидуальной защиты, продовольствием и водой, Перечень дознавших лиц, ответственных за эвакуацию и так далее. С объявлением эвакуации развертываются сборные эвакуационные пункты, промежуточные пункты эвакуации, приемные эвакуационные пункты, приводятся в готовность эвакуационные комиссии, эвакоприемные комиссии, группа управления и другие эвакуационные органы. При объявлении эвакуации необходимо взять с собой документы и личные вещи. С расчетом на длительное пребывание в загородной зоне, продовольствие и питьевую воду на двое-трое суток. В кручной кладе следует прикрепить бирки с указанием своей фамилии, инициалов, адрес жительства и конечного пункта эвакуации. Детям дошкольного возраста необходимо пришить к одежде и белью и ручки с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года рождения, места постоянного жительства и конечного пункта эвакуации. К установленному сроку эвакуируемые самостоятельно прибывают на сборный эвакуационный пункт. На сборном пункте проводится регистрация инструктирование о порядке дальнейшего следования в места размещения. В экстренных случаях эвакуация может проводиться без развертывания сборного пункта. При этом оперативные группы организуют вывоз и вывод людей на границу опасной зоны с последующей отправкой к местам временного размещения. Работники организаций, которые продолжают свою работу в военное время или переносят свою деятельность в безопасный район, действуют согласно планам эвакуации своих организаций.